Oh <music> Мужики, всем привет! Давно не было CS Go Net, как он назывался в далекие 80-е. 20 тысяч сегодня ситуацию исправим. Надеюсь, что-то годное получится достать. Перед этим роликом, вот здесь, прямо в самом начале, хочу вам сказать огромное спасибо за поддержку. В виде лайков и комментариев я это все читаю, вижу, слышу. Реально, лайков сейчас просто, ну, для меня огромное количество. Комментариев много, положительных, вообще дофига. Мужики, всем спасибо, мне очень приятно. Ну и уже переходим к самому ролику. А на моей CS Go Net есть ревка. Ни ссылки, ничего, я вам просто... Просто покажу, кому интересны промики мои. Не сказать, что My у меня прям кормит, но я здесь заработал 51 тысячу. Да, я вам все это дело показываю. На балансе 3600 лежит. Не повторюсь, ни ссылок, ни этих промиков в прикрепе, вы нигде не найдете. Ни в описании, ни в прикрепе. Просто этот такой подогрев будет от тех, кто собирается депать. Ну тут реально промики на 40% процентов и на 35% человек 3 семерки, Стасик. Ну вы все это реально видите. А я с этого имею небольшой бонус 7, 8, там 5 процентов. Ну короче, вот, у вас все это есть. Реально, очень приятно, когда вы по ним попробуете. Я никого никуда не призываю депать. Но если вдруг захотите, да, приятнее, конечно, с промиком. На 40% будет. Но реально, я прям на Киев отсюда вывожу. Вообще, прям красота, мужики. Всем спасибо. Все, про промики поговорили. Быстренько показала. И переходим уже к опенкейсу. Кстати, по поводу промиков. Я когда приехал стая отдохнул немного. Спасибо, что меня смотрите. Короче, захожу на рефералку. Там что-то, по-моему, в районе 15 или 20 тысяч лежало. Или 17. Что, ну, короче, много денег. Я такой, а круто. Поэтому спасибо, что вам. Выполняете. Ну что, поехали, сразу вижу редизайн э, Team Spirit, открываем сразу 10 штук, бля, прикинь, сейчас ничего не выпадет, это будет вообще мем, но ладно, в принципе, как мы на КБшке жестили, так и здесь жестили, ничего меняется, говнище нам выпало, воу, круто, что это за, а, пятнашка, ладно, мы минусанулись, блин, XT без промика, пол Ааа, ладно Так, подожди, я про бесплатки забыл Тут по сколько? по три раза, да, можно кейсы крутить? Я фастом первые а, несколько открою Потому как, ну, типа, ну, блин, типа Самые первые кейсы, это же Ну, ну это неинтересно <-плэкзв>. То есть первые три, наверное, кейса Это можно просто фастом скипать Ну, если с них что-то выпадет, это будет вообще Мега просто разрыв, поэтому и, Конечно, помните вы и помню я, как на КБшке С бесплатки перчи выпали Но если выпаду, да, с первых трех кейсов То будет гуд у нас все-таки аккаунт называется человек человек поэтому Мы в этом плане можем и перчатки Драгонлоры аж с первого кейса достать Но все-таки не чаще всего, а всегда Даже я скипаю первые три кейса Ибо они вообще не интересные Бесплатный МГ типа, типа лес нам общественном понятно. Блин, у меня настроение сегодня хорошее, вообще, прям, знаешь, такое доброе Чисто настроение слить двадцаточку Ну, дефолт, короче, тут вообще все, как всегда Белизна, салам алекум, здравствуйте, 15 рублей А, Ладно, что у нас, четвертый кейс Пока ничего крутого не выпало, этот кейс за 3000 тоже фастом Ну, типа, кейса от 3К, ну, выпадет 1000 Ну, что это круто, ну, что это, обычным открытием смотреть, да, ну, нафиг Ну, неинтересно мне это А если неинтересно мне, значит, неинтересно вам Спросите, откуда я это знаю? Я так решил, блин. Вот я, вот я, тварь просто Ладно, чё у нас? Этот кейс мы только что открыли Так, следующий какой? Бесплатный лем, он дается. Ну тоже 5 тысяч Неинтересно, я хочу подороже уже перейти Moonrise Соломолекум, дым дальше Не, реально, сегодня знаешь, настроение вообще такое по-доброму А чё, блин, как открывать? Что-то, прикинь, не открывалось. гипнотически, Но, кстати, это нормально, это соточ. А, окей, 71 рубль. Что-то такое ощущение, что через F5 нужно ребутнуться. Потому что, ну, как-то не открывается. Нож. Вот так бы, да, поменялось местами. Дайрактива. Дай По-моему, мы три раза открыли. А где? А, что-то, подожди, что за за беда? Что за беда? F5 надо нажать, наверное. Ну все, он недоступен. Да, кейс уже открыт. Короче, F5, потому как что-то у меня какая-то... А, он. У меня вообще Google Chrome сказал не сегодня Обновим сейчас все Так, мужики Вот у меня, знаешь, такой прикол, короче Начинаю записывать То Steam ложится То закидываю деньги И мой CSGO ложится Как же это мне неприятно вот реально Еще сообщения-то полетели Вот как так происходит Кислотный градиент Кстати, в цене бустится неплохо Так, я сейчас выключу звук вот, все то у меня не звук, а вибрация ну, ты понял, да, короче. А, слушай, кейс-то уже дорогой пошел. Ну вот, ну, чею, да, фастом открываю. Ну ничего не падает, что обычно открывать? Кстати, кислотный градиент вот реально говорят, там что в цене бустанется нифига себе. Ладно, а, Supreme открыли глобал от скольки да. тут она понюхай называется. Ладно, понял. А че? Все, пооткрывали бесплатно. на, ну, открывались. Понял. 16 тысяч на балансе. Так, попробовал продать все предметы. Ничего мне интересного не было. Ну что, поехали, давай Сквидварда. А, а че нет? Я просто не понимаю. Че, то нам пока ничего хорошего не выпало Вроде уже бесплатки все открыли Даже сайт подлагал Нормально ой ой ой ой ой, ой, ой, ой, ой, ой. Сколько? Сколько цербер Сколько распростран 5к или? Уже выпадал за 5к Ну да а, Говно выпало, кстати Но ну, мы немного окупились Ну типа че то прям Ну не хочу я так окупаться Я хочу нормально окупиться Ну типа с 20-ки-то можно x2? Как-нибудь красная линия Бля Жало смерти Это дорого? Это... О, подожди, это дорого Это 18 ну, чё то Давай, еще а десяточку. Но пока что-то прям сверхъестественного не вижу. Надо, чтобы прямо ух. Вот так вот понял, чтобы прям взяло так взяло. Позак... Ой-ой-ой, а тут неплохой сбор. Темная вода, галактика, вообще нормально. 23к. Ладно, пошли на оку. Плюс тысяч у нас пока есть. Что еще по кейсам? И интересного тут имеется. Опа! Опа, поймал, опа, поймал, не видел Это фарм, это фарм, он дорогой штуку Попробуем за 3700, прикинь, сейчас, не знаю, какой-нибудь а, Бабочка, поверхностная закалка Прямо с завода Ну, нет, это, к сожалению А, о, подожди, не к сожалению, это коллаж, Это коллаж, это 13к, нормально пойдет А, па-па-па-пам, 36 к уже, уже интересно Я, кстати, протупил Доезжает закалка, я такой, ой Думаю, говно какое-то Поехали по, короче, интересному Сразу Fire and Dice Бля, это байт это, это байт на ножи. Я почему-то думал, что я прям очень много раз его открывал. Если ни одного ножа, ну это гага, все. А, нет, нормально, зуб тигра. Хотя бы один, опять же, предатель. Я м -м, предатель, блин. Пробуем еще. Но это байт на ножи, но хочется. Ну типа, есть же волны за 90к. И там сразу и драгонлор скрафтить можно было бы. Бля. Yeah. Ну, что-то я, по-моему, сегодня вообще дичь да, какую-то исполняю. Не знаю, мне показалось, что меня на сайте давно не было. Они такие, вау, человек-человек. И что-то как-то нифига. Биткоин 337 неинтересно. Лезди тигр. Ну, опять же, байт. Давай попробуем. Мы сегодня раз по байтам просто пошли. Ну, это вообще, наверное, глупо. Ролик на 5 минут. Минус двадцатка, да? Не, ну, если я на... Нормально, на прошлом ролике Делал до то а тут не знаю, что-то как-то Ну подожди, нет, байтовые кейсы Давай-ка мы, <laughs> давай-ка мы повременим Не хочу байтовые кейсы крутить Изи-найф тоже, просто Он ли фарм ножа какие-то Давай-ка хайпер-найф, хайпер knife. knife поехали У меня PC, ну вы поняли, да Чтобы реклам не делать, потому что ей Купили за свои деньги, не хочу делать рекламу И это, ой-ой-ой, пляха Я думал это автотроника будет Но это говно, 15 тысяч, даже небольшой окуп Но не тянет, не тянет, не интересно, но Чуть прям хорошая. Ну, э, ну, а эм, нож, нож, нож, нож, нож. Все, стоять. Реакция немного заторможена, я сейчас сижу Засыпаю, на завтра ролик на канале Человек-человек нужен, поэтому мужики Иду на риски, рискую своим здоровьем Чтобы контентик это смачного записать Но зато настроение, вот честно Вообще без негатива, без негатива Ну типа, и прям, прям, знаешь, на добром Таком на позитиве А, кстати, повстанец, но, но пока что-то Прям реально, вот как я и говорил, ну вау Да, такого нет, драгонлоры не падают Конечно бы я тут заорал, но что-то как-то Как-то, как-то не то, что хотелось бы видеть Подожди, так 1700 есть что-то. Бо плюс бонус. Плюс бонус. Плюс бонус. Бо бонусный драгонлорский есть Кстати, шутки шутками. Тут принц есть. А драгонлора нет нет. Непорядок. Не то открываем. Ладно. Вулкан. До свидания. Так. Э это салам алейкум. м Второй игрок. Говно. Мы, короче, максимум на 6000 сегодня в плюс ушли. Ну, конечно, это еще не все. Но... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А это 32, это плюс 13 пока что, так, маловато, скажу честно Слушай, плюс 13, неплохо, и, и, и, и, и а если мы сейчас апгрейд о, о, о, волыном долбанем? Наверное, такая себе, иди Подожди, давай все-таки по Сквидварду двинемся, или стой, или вот этот кейс за 3000 Че, пробуем? Ну, опять же, это байп Давай попробуем, короче, выпал отсюда калаш, я байтовые кейсы не люблю, вообще не люблю, никогда не любил и не буду любить но может несколько ножей-то достать хотя бы хоть один. Бля, хочу это за говно ну, просто чекать. Джекпот из какашки. Ну, бля. <рыхают> ну давай хоть один. Ну это, наверное, глупо. Ну, типа, тут максимум бабочка топ выпадет. Остальное 24, я просто сейчас деньги слил. Ладно, еще нож. Ну вот две бабочки, да, показались Ну это мало, это минус 19 есть, 19 есть Так, стой, давай мы реально вот смех смехом долбанем апгрейд, короче Балансом же можно, классик, апгрейд Давай классик, потому что мне не нравится, честно, новый дизайн Баланс аккаунта, ну вот да, на половинку 9 сделаем Не знаю, по сейвову там 1016, например Все, смотрим Кстати, есть драгон лор за 427 тысяч Нормально, чисто апгрейдим сразу а, Блин, ну что-то ну что-то как-то... Давай закалку, но ну, это 32. Окей, попробуем, если не заходит, посмотрим дальше. Но хочется все-таки быстро анимацию отключаем, попробовать. Упгрейд. Какие не зайдет 20-ка? Ну, это будет 29, правда, всего. Найс, все. После слива хорошо идет. Ну, типа, орать тут не орать. Ну, опять же, мы в 30 -ке. Еще раз пробуем, только уже, ну, давай, вот так, допустим, да, и 40 Насколько ну, это реально? Ну, типа, это x2 будет. Это x2, это хорошо, это прямо идеально. Допустим, пыльник. Но, опять же, ну, бля, ну, я хочу нормально... Нет, 40 это дофига. Давай пробуем 30. Вот 30 прям идеально. Сейчас скажу, нет, 30 много. Ну, типа, ну, вот, да? Баланса... Подожди, а чё баланса максимум 33% можно ставить? Вы чё, серьезно? 20... А, понял. Ну не, ну типа максималка 33... Бррррр, давай пробуем. Да, бред. 14 тысяч остается. А, я думал, я реально надеялся, зайдет. Ладно, ну типа, ну двадцатка. Ну сейчас он бэкнет, может на кейсах? может... Но я что-то бредку начал вообще исполнять Прям исполнять, исполнять Все-таки надеялся, что ну что-то прям хорошее Ну типа Акихабара как минимум Но вот бляха Пробуем апгрейдами, ну, ну типа не знаю Оно как-то бляха не пошло нифига Ладно, делаем десятку Надеюсь она ждет Я не хочу делать ДДП Но скорее всего придется все просто салам алейкум. Ну максимум сегодня 36, это не X2, это мало. Ну типа что забирать? X2 хотя бы можно было бы. Ну бля. Ладно, сейчас выйду на паузу. Короче, мужики, подумал, ну деп не хочется делать, честно. Вы меня извините, но сегодня в этот раз без додепов. Что-то как-то последние ролики дороговато выходят, скажу честно, поэтому, ну не. Как-то так получилось, я не знаю. Хочется залететь на мой КС с еще большим балансом, но типа сегодня я реально исполнял какую-то дичь. Но это двадцатка и что типа ролик из-за этого не заливать? Конечно, обидно, я понимаю. Что сейчас еще какой то дичь исполнил. Но зато мы сегодня все фармкейсы кейсы открыли, мужики. В общем, на этом все. Минус 20. Ролик без спонсоров. Ну, надеюсь, по ревке там хоть кто-нибудь закинет. Ну, честно, блин. Не, не, не. Вот скажу как есть. Мне не понравился этот ролик, потому что ничего особо не выпало. Даже X2 не было. Он ли плюс 16 тысяч? Ну, это такая себе история. Ну, типа, ну, кому? Всем огромное спасибо. Это был Человек в надежде на дроп Драгонлора когда-то в этой жизни. Всем пока.